Генпрокурор России отчитался в Госдуме о мусорной реформе. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа заявил о том, что на сегодняшний день в процессе реализации мусорной реформы в Российской Федерации наказано за нарушение 36 тысяч чиновников и должностных лиц. Чайка подчеркнул, что за три года не во всех регионах смогли перейти на новые схемы работы с мусором. За этот период не было создано необходимое количество мусора сортировочных комплексов, полигонов и мусоросжигательных заводов. На окружающую среду хуже всего влияют отходы первых и вторых классов опасности, также становятся известны факторы о несоблюдении закона, регулирующего деятельность хозяйствующих субъектов, которые часто работают, не имея утвержденных лимитов на образование опасных отходов. Кроме того, у них нет заключений, экспертизы и отсутствует лицензия. Данные нарушения часто связаны с плохим контролем со стороны государства. Суды удовлетворили более 8 тысяч исков прокуроров, требовавших разработать схемы очистки от мусора населенных пунктов и рекультивировать загрязненные участки. Также Чайка отметил, что в течение двух лет удалось ликвидировать более 10 тысяч незаконных свалок. Он сообщил, что совещание, на котором обсуждалась мусорная реформа, проходило в Екатеринбурге в начале мая. Вторая встреча состоится в Ростове 4 июня.